Здравствуйте, в эфире программа «Диалог», я ведущий Хайпи. Недавно пресс-канцеляр совета КНР обнародовала белую книгу о полном построении среднеизвестничного общества в Китае. В ней говорится об значении этого события и еще о успехах Китая в области улучшения благосостояния населения. Полиподробно об этом мы пообщаемся с гостем нашей сегодняшней программы, профессором Китайской академии общественной наукой Сёфу Ти. Здравствуйте, профессор Сёфу Действительно, мы очень много... Мы любим тоже говорить про успехи, про те достижения, которые достигнуты в нашей стране. На самом деле, мы с гордостью об этом говорим. И самые большие достижения ну, за последний год, безусловно, это ликвидация абсолютно нищеты mm -hmm. и построение среднезарительного общества во всем Китае. Вот, теперь также по этому поводу была опубликована целая белая книга, в ней более, по-моему, 15 тысяч числов. Много говорится о том, что как в Китае улучшились и условия, и в области...